Не так давно в обиход русского языка вошли новые термины, такие как цех для обработки яиц, комната грязи, ну и, конечно же, наша любимая аквадискотека. Все, все эти термины пришли а, из нового фильма. А про дворец Путина, где цифра по просмотрам ползет уже к 100 миллионам, только вдуматься. Однако по телевизору говорят, что автор этого фильма, Алексей Навальный, который сейчас находится в СИЗО, это никому не интересный, не нужный блогер. Так ли это на самом деле, мы сейчас узнаем у обычных людей и проверим их знания. что такое аквадискотека? Ну, наверное, это для того, чтобы детки веселились. Детки, в смысле дедки? Нет, в смысле маленькие дети. А, а, а если дедушка один? Судя по фотографиям, там не очень глубоко. А, ну, чтобы не утонуть. Да. да, а вот еще вопрос. Как думаете, чего нашему президенту не хватает в его жилье? Аквадискотека? Цыган. Цыган не хватает? Да, и медведей. А, табора прям целого. Они бы очень гармонично вписались. Mm -hmm. ну, вот, э... Женщины вот в этих юбках красивых, Смотрите, вот прямо отлично посмотрелось. Аква в аквадискотеке или в кальян Вокруг, да, да. Слушайте, хорошая, ну, было бы. хорошая идея. А вы, кстати, гуляете? Возможно, его тоже пока. Да, За да, всего доброго. Можно его в детстве просто украли цыгане, судя по его вкусу. А как думаете, чего нашему президенту дома не хватает? Аквадискотеке, кальянной? Я думаю, ему не хватает э, радости в душе. И аквадискотека. Комната, комната радости, да, э, нет. В душе, чтобы у него радость была, ага, то есть, а не комната. Когда да. дворец есть, не хватает только радости. А когда есть дворец, ничего не хватает, по факту. А вот у нас нет дворца, и есть радость, да? Радостно. Конечно. Вам Мне радостно? Нормально. Да, я музыку очень люблю. Радостно. Радостно. Радостно. Можете нам подсказать, что такое аквадискотека? Не знаете, случайно? Да. Не, не были на такой? Вот мы тоже вот э, хотим узнать. Слушайте, а вот у вас дома, случайно, нету комнаты грязи? Да. Нету? Хорошо. А вот мы знаем, что у нашего президента есть. Ну, хорошо, значит. Хорошо? Ему повезло. Повезло. Вот всем вы так, да? Ну, да? Как думаете, чего нет у нашего президента? Грязевой комнаты, аквадискотеки или кальянной? Есть все. Главный вопрос. Как вы думаете, чего в доме нашему президенту не хватает? Аквадискотеки, кальянной, комната грязи, может быть, или комната с ядерным чемоданчиком? Комната для курения сигар. Как думаете, э, вот комната грязи, вот вы хотели, чтобы у вас дома своя была? Я немножко не понял, что это вообще. Для Давайте чего просто на... разберем. Смотрите, вот вы живете, у вас квартира, есть спальня, столовая и целая комната грязи. Туда все складируете. Нормальная история? Думаю, она ни к чему. Ни к чему? Вот так вот дискотеку бы... Блин, круто. Зачетно было бы. Такой mm -hmm. дискотекой у себя дома. Я бы там танцевал, друзей бы звал. Всем бы так, да? Да. Всем аква дискотеку Да, было бы здорово, если бы у всех дома была одна... Всем Аква дискотека Всем. Такой аквадискотека, аква дискотека вопрос? Это, короче, большой фонтан. Ну, там шарики, и значит, светятся И фонтанчики, вот это диджей. И диджей играет. Нет, Не обязательно, что диджей играет. Мы не знаем, что такое аква ага. Хотя бы, ну, пояснили бы, сказали бы, что такое. Мы-то не знаем, мудрее в а, Вы не знаете, что такое аква дискотека случайно? Афродискотека. А, а афро, может быть, а, а, Аква, ну, логика подсказывает, что-то связанное, как минимум, если налить водки, то э, э, дискотека с водкой, а если налить воды, значит, а, в воде. Вот, вот такая, да? Ну, я вода с водкой шучу немножко, вы же поняли а -а -а. меня. Слушайте, а как думаете, комната для грязи, это вообще классная штука дома? Ну, все зависит от того, если грязь из Мацесты, то, наверное, да. А, вот такая грязь. Да. Понятно. То есть это, это чисто такое... Ну как же, все же должно быть, для, чтобы душа и тело очищалось. Ну в таком доме чего-то может быть не хватает. Знаете, когда есть вот и дискотека, и кальяны, и свой театр, и даже такая вот комната Я для вам... грязи, чего-то еще не хватает. Я вам скажу, чего не хватает. Так. Всегда люди жалуются на отсутствие денег, но никто не жалуется на отсутствие ума. Вот О, комната вот... для ума нужна, быть, да? Ну просто, конечно. Если у человека мозги на месте, то все в порядке будет. Мы видим, что люди, у которых есть все богатства этого мира, порой не понимают самых простых вещей – нужд и понимания обычных граждан. Люди, имеющие дворцы за 100 миллиардов рублей, вряд ли поймут, как прожить на пенсию в 10 тысяч. Мы ни к чему вас не призываем, мы просим вас лишь делать выводы в комментариях под этим видео и обязательно подписывайтесь на наш канал.